Всем привет я решила э, показать как делать вот такой вот замечательный замечательную подставку для яиц вот у меня тут дочка яйцо сделала вот. примерно вот так оно выглядит очень изящная подставочка я ее еще не задекорировала вот вот так это примерно выглядит Идею нашла в интернете, но поскольку, когда начала выполнять ее, столкнулась с некоторыми, не так просто это сделать, решила показать для интересующихся, что делаем. Я взяла обрезочки скраб-бумаги, опять я оставлю. Вот этот шаблончик я вырезала, приложу потом его видео нам потребуется 6 таких элементов обвожу шаблончик 6 раз Мне кажется, это самый оптимальный подарок для... Если вы дарите... Делаете подарки на Пасху, то это, мне кажется, самый такой оптимальный вариант. И яичко туда положить можно. И, опять же, своими руками практически такая вещь изящная. Так, вырезаем теперь эти элементы. Шесть штучек у нас готово. Теперь нужно приготовить сразу, чем мы будем скреплять. Для этого вырезаем полоску шириной один сантиметр. Так, сколько у меня тут? Один на на два. Нет, полоска шириной один. Так, где у меня карандаш? Так. так 2 э, на 6 это 12 12 сантиметров длина полоски вот так это у нас будут элементы для скрепления наших вот этих частичек и По два сантиметра мы их сейчас разрежем. Бумага у меня двусторонняя, чтобы было с двух сторон красиво. Так, и еще нам потребуется сразу э, ручка. Так, ручку буду вырезать ножницами фигурными где-то сантиметров 24 я брала вот для моей вот для этой подставочки брала 24 сантиметра вот, как раз где-то такой же такой же возьму чтобы толщину измерить, ну толщина примерно один сантиметр, но поскольку когда вырезаете фигурными ножницами, она может немножко срезаться толщина, поэтому можно сначала один край отрезать ножницами фигурными, а потом отмерить один сантиметр и уже потом обрезать второй раз. Так, беру ножницы. вот эти пожалуй возьму вот такой у них рисуночек изящный так. здесь не обязательно то есть я вырезаю чтобы у меня оставалась вот эта линия, где я отмерила один сантиметр, в общем, чуть шире делаю. Так и с этой стороны тоже обрезаю. Главное попасть вот в эти узоры для следующего участка чтобы чтобы узор вот этот продолжался не прерываясь и не деформируясь вот такая получается у меня ручка так все части уже готовы нужно для того чтобы красиво соединить нет рано так берем влажную салфетку и сухую пастель так вот эту я буду наверное так каким цветом хочу немножечко затонировать краешки можно даже сереньким таким влажной салфеточку у меня нет штампельной подушечки для скраббукинга, поэтому я пользуюсь вот таким способом можно губку взять обычную для мытья посуды кусочек можно вот так как мы с ревелюром окрашиваем и немножечко вот этот край надо приглушить и как бы подставить так немножечко это конечно не обязательный этап работы но мне он очень нравится такие движения сквозь вот это мимо края как бы проходим и об край Задеваем нашу салфеточку. Лишнее сразу можно удалить, если получилось что-то непланируемое. это сделать если нет скраб бумаги я думаю подойдет и во первых можно из старых открыток каких-то сделать мне кажется тоже будет интересно смотреться можно взять просто кусок ватмана и ну покрасить его также вот и лишь если у вас есть какие-то штампики можно узорчик сделать нанести на него если нет штампиков, можно просто взять также вот таким же способом провести и затонировать вот эту бумагу. Можно несколькими цветами затонировать. То есть как-то ее разукрасить. Вот так. Это не занимает много времени, но результат сразу вот, сразу радует. Так. А вот теперь самое интересное нужно сложить во первых складываем две детальки смотрим чтобы у нас низ, снизу было ровно потом начинаем правую как бы наезжать на левую до тех пор пока у нас вот здесь вот стык в стык две стороны не встанут чтобы одна на другую не накладывалась и вот в этом положении нам нужно зафиксировать вот эти с обратной стороны мы наклеиваем даже сразу немножечко согну чуть-чуть пополам мы наклеиваем вот сюда нашу вот эту детальку наклеивать можно вот кристалл момент у меня есть, прозрачный. Я им обычно для скрабукинга пользуюсь. Еще есть титан. И еще, в принципе, можно суперклеем, наверное, здесь пользоваться. Просто будет быстрее немножечко результат. Выходи. Через край желательно поставить его вертикально, потому что он начинает стекать самопроизвольно уже. Вот, зафиксировали наши детальки. И теперь смотрите: наклеиваем, чтобы э, вот у нас есть талия такая, да. Вот, начиная сверху вот этой талии, наклеиваем нашу вот эту заготовочку. И чтобы она сверху не выступала, и чтобы талию вот эту она не нарушала. Так, даже немножечко сейчас обрежу. Где-то не 2, а 1,7. Потому что потом нужно будет, чтобы эта талия разошлась. Вот так. Вот в таком положении нам нужно зафиксировать. Немножечко обрезаю буквально 3 миллиметра, чтобы у нас нигде ничего не цеплялось. Так. Дальше делаем то же самое. Смотрим, чтобы ровно снизу было. И потом начинаем. Нижняя часть у нас идет влево, верхняя вправо. Вот до той поры, пока не станет вровень с предыдущей деталькой. В таком положении мы ее фиксируем нашей так еще раз убегает вот рядышком поставили и зафиксировали от талии и выше следим чтобы посерединке находилась наша вот эта деталька и оставляем пока ничего не сгибаем пока хорошенечко не высохнет все следующее Ну вот, в принципе, теперь надо подождать немножечко минут, хотя бы 5, пока этот веер у нас высохнет. Пока он сохнет, я вам расскажу немножечко. Еще идею одну подам. Вот я тут вчера экспериментировала. Есть вот такие заготовочки замечательные. Я еще с ними ничего не делала. Что я сделала? Я взяла два вот этих от киндер сюрприза, две половинки вот этих пластиковых яиц залила туда раствор гипса, алебастер. Взвела как жидкую сметанку, просто с водичкой и налила туда вот этот раствор. Через час достала две такие замечательные половинки, они даже немножко блестят, то есть они до такой степени вот тут гладкие. То есть дальше с ними можно делать что угодно. Можно соединить, склеить их, загрунтовать, заделать вот этот шов. И дальше декорировать уже на любой вкус. Декупаж, можно с этими рельефной структурной пастой какой-то сделать рисунок. Можно по половинке сделать какое-то пано. Вот так половинками приклеить. Тут какие-то цветы, тут какие-то узоры несколько вот таких половиночек можно так их половинками оставить просто для декора где-то на столе да разместить в общем что с ними потом делать абсолютно дальше ваша фантазия вот такая еще вам идея для реализации так Что у нас тут немножечко сгибаем вот эти э, на стыке двух деталей сгибаем наши вот эти бумажки которые мы сейчас приклеивали для того чтобы ну во-первых проверить насколько приклеилась для того чтобы они потом у нас не разошлись никуда То есть следующим этапом нам нужно будет соединить вот эти две детальки. Отгибаем вот эти э, нижнюю часть вот до юбочки, вот до этой. Прям отгибаем, отгибаем. Она должна так немножечко отодвигаться. Хорошо так отодвигаться. Вот, если бы мы, мы наклеили вот эти наши бумажки ниже, то у этой части не было бы возможности уже отодвинуться. И теперь мы стыкуем, опять же смотрим снизу, чтобы ровненько было, стыкуем две детальки. Вот этой нашей, я ее тоже согну. Сначала на одну половинку приклею, потом аккуратненько вторую половинку. Состыковываем, смотрим везде, чтобы ровненько было, немножко пониже, чтобы не выглядывала тут сильно, спереди, чтобы не выглядывала. В общем, такая должна быть такой размер, чтобы он и сверху не выглядывал, и снизу не фиксировал. Вот. Теперь уже в таком положении можно оставить подсыхать. Потом это все подправится. А сейчас можно уже заняться нашей верхушечкой, нашей ручкой. Так, лишние все. Наметки удаляем. Вот эту часть я тоже хочу задекорировать. Вот убрать вот этот белый край. Также белый, э, влажной салфеточкой и мелочком сухой пастылью. Лишнее немножечко убрать. этот цвет тонировки естественно будет зависеть от цвета вашей скраб бумаги или не скраб бумаги а того материала который вы выберете можно из ревелюра сделать такую подставочку будет немножко по-другому смотреться но только надо брать тогда толстый ревелюр вот двух миллиметровый наверное такой но это для любителей экспериментировать. Вот так и приклеиваем, вот у нас напротив два две детальки. К ним приклеиваем нашу ручку. Следим, чтобы ровненько все было, и напротив, смотрите, какая изящная вещица у нас получается. Мне так очень нравится. Мы потратили минут 15, наверное. Ну, конечно, это не окончательный вариант. Его можно еще декорировать, ну, декорировать и декорировать, но это уже дальше. Здесь нижнюю часть обвязать бантиком, а здесь можно какие-то цветочки какую-то вот такую пустить. Гирлянду цветочную. Причем цветочки можно уже делать как из ревелюра, так и из бумаги. Абсолютно неважно. Я вот смотрите, подготовила такую веточку. К ней еще будут цветочки. Вот я ее... Это просто тычинки. Обычные тычинки, искусственные, ну, покупные. Которые я обмотала этой лентой и привязала к проволоке У меня такая длинная. Ну, вот сколько проволоки было, я просто на нее примотала тычинки, просто потом буду отрезать нужный мне размер проволоки и все то есть как-то как-то вот так пустить, здесь уже цветочки здесь ленточкой обвязать в общем дальше я вашу фантазию ограничивать не буду фантазируйте смотрите какие у нас замечательные получаются подарки здесь подправим все когда все застынет засохнет хорошенечко все разровняем делаем подарки для своих близких родных знакомых любимых для всех кому вы планировали сделать подарок на этот праздник творческих успехов и до новых встреч